Дорогие друзья, дорогие друзья, дорогие друзья, дорогие Со дорогие друзья, дорогие друзья, и коллеги. друзья, My family, my friends, my colleagues are here with me at this time, on this day. Спасибо президенту, за этот подарок. Thank you very much, and thank you, Mr. President, for this excellent gift. Мне не Я бы еще более счастлив, если этот вечер будет для вас приятным. Я на это очень надеюсь. Уважаемый Мстислав Япольдович, Уважаемые дамы и господа, дорогие гости! Сегодня большое событие не только в отечественной, но и в мировой культуре. Потому что сегодня мы отмечаем юбилей выдающегося музыканта и замечательного человека. Since today we are the of the and an все, к чему бы ни прикасалась рука Ростроповича, будто смычок лилландейный, либо дирижерская палочка, все начинает благоухать талантом. All uh, which is touched by the hand of the maestro, a conductor's baton or a cello's bow, uh, is full of talent. Мы знаем, что Растроповича называют человеком мира, так он и есть. So. Но я лично знаю, и многие здесь присутствующие в зале знают, как тонко он чувствует Россию и как он любит нашу страну. Конечно, многие люди, находящиеся у власти, пользующиеся э, какими-то привилегиями и будучи на виду в мире, любят творчество Ростроповича. Но сила его не в этом. Его сила в том, что его и любят миллионы простых людей. Рострахович не только выдающийся музыкант. 25 лет он занимается филантропической деятельностью. Uh, in я помню практически совершенно конкретные вещи, которые мало кто знает. Работая в Петербурге, я знаю, как он тащился по зимней дороге из Москвы в Петербург, перевозя лекарства и э, санитарную технику для городских больниц. Я знаю, что это и Я в Санкт-Петербурге, он по дороге, из Москвы в санкт As well as some Дорогой Слава, мы поздравляем Тебя от всей души от всего сердца с юбилеем. Like Хочу сказать, что мы не только знаем, помним и любим о Твоем юбилее, но и сделаем все, чтобы быть достойными твоей дружбы. И в этот торжественный день хочу сообщить, что мы подписали указ о награждении Растраповича, одной из высших наград России органов за заслуги перед Отечеством первой степени. от 24 февраля 2007 года за выдающийся вклад в развитие мирового музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством первой степени Раскропович Николай Филиппович. Свяное мирное житие, здраво и спасенье, и во всем благое поспешение по Господи, праву своему. Mr Al